Так, в этом видео я расскажу, как делать все ссылки правильно, чтобы не было путаницы на каждую соцсеть. Если вы в каждой соцсети зарегистрированы, то я сейчас вам расскажу. Заходите в контакт, копируйте... Это с компьютера. Копируйте вот это вот, начиная от vk.com и заканчивая своим именем. Все. Правой кнопкой «Копировать» и куда-нибудь в текстовый документ отдельно вставляем. Вот. У нас первая ссылка готова. Следующая ссылка. Заходим на YouTube канал. Если у вас нет YouTube канала, смотрите другие видео, как его создать. Но если у вас все есть, смотрите, как копируется ссылка. Чтобы вы не тратили на это много времени. Вот мы, я зашел на свой YouTube. Важно. Берем, нажимаем сюда, на значок. Жмем «Мой, «Мой канал», появляется ссылка. Вот это вот, начиная с вопроса, нам не нужно, мы это удаляем. Дальше, вот это вот, дальше следующее, что идет. YouTube, начиная с YouTube.com, channel и цифры непонятные, сочетание цифры букв. Это мы жмем «Копировать». И жмем сюда, вот, в текстовый документ «Вставить». Все, на YouTube мы скопировали. Следующее. Facebook. Заходим, пишем «Facebook». Вот. У нас заходит на наш сайт. Жмем вот сюда вот. У вас так будет профиль. Жмем сюда. И у нас переходит на вашу страницу. Здесь берем и копируем только вот это вот. То есть facebook.com и имя. У вас может быть не такое имя, а если вы только создаете профиль, может быть ну, набор цифр каких-то букв. Как это изменить, можете посмотреть другие видео. Вот копируем facebook.com, drop и так далее. Копировать, вставить. Все, и осталась у нас ссылка на инстаграм. инстаграм заходим на инстаграм жмем вот сюда вот на человечка у нас выскакивает наша страница instagram.com дробь и ваше имя это мы копируем и вставляем все у нас четыре ссылки скопировано на каждую соцсеть может быть только одна ссылка вот это ссылки на личные профили все можно ссылку использовать на группу Давайте покажу, как на группу ссылку ставить. Но может быть только вот четыре ссылки. То есть если мы, например, ВКонтакте хотим не страницу продвигать, а группу, то мы заходим опять ВКонтакте. Жмем группы. Но продвигать можно только свою группу, только ту, в которой вы сами являетесь администратором. Чужие группы продвигать нельзя. За это исключаем из сообщества. Так, фотограф сочинка. Нажимаем и вот это вот название группы, вот я перешел в группу свою, копирую, начиная от vk.com, копировать и вставляем. У вас опять может вот здесь вот другие цифры буквы быть, может там непонятное словосочетание. Как изменить это, тоже смотрите другие видео. Вот. То есть vk.com и название группы. В Фейсбуке точно такая же система. То есть вместо вот этого вот тогда, мы ссылки, например, ВК, вместо личного профиля вставляем группу, если мы хотим группу продвигать. В Фейсбуке такая же история. То же самое, заходите в группу, копируете facebook.com, дроп и название группы. Все просто. Думаю, что всем все понятно. Вот в таком виде берете ссылки дальше, жмете, например, копировать и присылаете человеку, который ваш партнер, который вас пригласил в сообщество. Вот я отправил. Видите, ссылки у меня подсветились. Можно, то есть, нажать и перейти. Вот я проверяю все свои ссылки. Я нажимаю, перехожу в группу свою. Сюда нажимаю, перехожу в YouTube. Ну, понятно, да? YouTube. Сюда нажимаю, перехожу в Facebook. Если все открывается, все отлично. Дальше. Все открывается. Дальше сюда нажимаю. Перехожу на свою страницу в инстаграме. Все.